Приветствую вас, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Сегодня мы будем без вебки. у нас девятая миссия под названием Расплата. Расплата где-то на чаре, 6 часов спустя. Моя королева, после гибели сверхразума и его церебралов, все серги в секторе вернулись под ваш контроль. Остатки флота ОЗД покинули планету, но я не могу сказать, сколько у них осталось исправных кораблей. Мы завершили переброску главных ульев на орбитальную платформу. Осталась лишь одна проблема. Зиратул со своими воинами сумел пробраться через нашу оборону и забрать Матриарха с собой. Зиратул достойный противник, но он начинает действовать мне на нервы. Куда они направились, Дюран? Мне донесли, что темные тамплиеры объединились с группой выживших протосов на поверхности Чара. Матриарха держат в стазисной камере. Думаю, они собираются переправить ее на Шакурос. Ха. Они до сих пор надеются избавить ее от моего влияния. Зератул очень расстроится, узнав, что расшагал, уже ничто не спасет. Как скоро Продасы собираются отправиться на Шакурас. Они будут готовы к телепортации через 30 минут, моя королева. Думаю, этого времени нам хватит. Церебрал, собери все мои стаи и отправь их на поверхность. Матриарха Зератул нужны мне живыми. Остальных протосов можешь истребить безо всякой жалости. Все ясно, дорогая Кэрриган. Давайте-ка начнем. Так, сколько там? Немножко осталось, да? Знаете, что тут на номинке могли бы установить нам враги? Ладно, пошли в атаку. Блин, там же нету мин. Откуда они берутся-то? Да ё-моё. Какого хрена? Сука, танк установили. Хотя лучше возвращайтесь домой Могут тоже напасть <соединяющий> угу, Как я и думал Надо было обязательно делать такой огромный круг Так, передвижение Пускай лучше дерутся Так, эти пускай отдыхают, ребятишки у меня и так уже все побитые Куда вы попёрлись? Стойте, отдыхайте Сейчас мы разведаем, что там дальше находится Танк стоит, надо, поэтому сначала с танком разобраться. Сука. студент уничтожили блин Так, давайте сюда рабочих переправлять. Все равно, потому что тут осталось уже. Всего ничего добить. А. Хоть и всего ничего, слушайте, но там все равно еще танки стоят. Давайте вот этот танк добьем. Так, все разрушили эту базу и ту базу. Э -э, так, давайте-ка улучшаем наши войска в срочном порядке. Давай-ка сюда продвигайся. Так сюда рабочих, давайте, давайте, давайте добываем. Да, пошли, ну да ладно, все равно тут никого нет. Надзиратели у нас забрали. Нахер на им надзиратель. Так, сейчас бы успеть все равно, а то я, мне кажется, не успею. так давайте больше больше больше войск Так, ну что, давайте в атаку тогда? Давайте, уничтожайте всех Так, подходите Давайте все бегом. Уничтожайте их. Отлично. Все. три секунды. Ну хоть что-то. Будь ты проклята Керригон за то, что мне придется сделать. Хм, убил Матвеал. что освободил меня от ее власти. Ты верно служил мне. Прошу тебя, позаботься о моем племени. В твоих руках будущее нашего народа. Mm. <kit> То есть она все-таки умерла? Глазам не Ты убил своего матриарха? Уж лучше смерть, чем мучить твоей рабыне, Керриган. Похоже, я недооценила тебя. Ты вправду достойный воин. Можешь идти. Что? Я же сказала, можешь идти. Ты уже обесчестил себя. И я сохраню тебе жизнь, зная, что с этой минуты она станет для тебя нескончаемой пыткой. Ты никогда не простишь себя за то, что я заставила тебя сделать, сироту. Правда. Лучше вместе я и мечтать не могла. Настанет день, когда ты пожалеешь об этом, Келлиган. Мы еще встретимся. Жестко. Зератул свалил. Ну что ж, мы выиграли, правда, очень-очень никого было все у нас. Потому что вот-вот я мог бы проиграть, если бы немножко не поторопился. Ну да ладно, мы главное, что выиграли. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал. Всем пока, удачи.